Если у вас волосы не окрашены, да, то есть они с блеском, но суховаты, то, конечно, масла они могут вам быть показаны. Потому что, если, например, волосы обесцвечены, пересушены феном или утюгами, то масла, наоборот, их только утяжелят. Потому что масло, это все-таки... Э, тут надо понимать, что да, исходное состояние. Потому что я вот волосы не вижу, но так как бы, да, буду развивать эту мысль. То есть, если вы просто хотите ожирять волос, ему, ну, он нормальный сам по себе, с блеском, не совсем сухой, но суховатый, то масло можно наносить. но Мне вот нравится Марка Марка. Я применяла их масло, вот оно легкое достаточно. А, то есть как бы, это для таких волос вот, масла не показано. А если у вас все-таки волосы обесвечены, а, сухие, то масло оно не даст увлаж... увлажниться волосу, то есть он, к сожалению, будет наоборот утяжеляться. И получится обратный эффект, он только будет пересушиваться от масла. Поэтому для, например, волос, которые повреждены и сухие за счет этого, да, они должны быть, все-таки использоваться не масла, а более легкие текстуры. Это различные флюиды, несмываемые крем-спрей, вот такие вот структуры. То есть не масло все-таки, а ближе к крему. А вот что влияет вообще на структуру волоса в первую очередь? От чего зависят, сухие они или там жирные, еще что-то? А, ну, состояние волос, когда вы видите, да, шампунь, например, для нормальных и жирных волос, это все-таки идет по типу кожи головы, да, то есть по выработке кожного сала. А, считается, что мытье на третий день говорит о том, что когда кожа засаливается на третий день, это нормальный тип кожи, если на первый, второй, это склонны к жирности, если там на пятый, седьмой, это к сухости. А, мытье проводится по частоте необходимости, да, как часто вам необходимо, хоть каждый день, но вот основа, да, чтобы длинные волосы, опять-таки, да, чтобы не испортить, что пенообразование, да, только в прикорневой зоне мы производим, далее просто шампунь смываем, потому что частая ошибка которая приводит к пересушиванию стержня, это то, что женщины, они начинают пенить шампунь и не только у корней, но и по всей длине. И тем самым сами же, опять-таки, повреждают себе стержень волоса. Потом необходимо для длинных волос использовать кондиционер, да, потому что у нас, как бы, опять-таки, волос требует, чтобы был блеск, расчесывание на 1-2 минуты, это после каждого мытья, о чем тоже многие забывают. Салоотделение процесс регулируется гормонами. Это андрогенами, чаще всего мужскими гормонами. И от возраста зависит выработка, в том числе, активное кожного сала. То есть считается, что где-то после 40 лет активность гормонов действия на сальную железу снижается. И, как правило, кожа головы становится все более сухой. У детей, например, до 10 лет лет В среднем волосы, наоборот, сухие, потому что активных такой социальных желез нет. То есть детям, например, требуется как чаще всего мыть ее раз в неделю, но с возрастом начинает частота увеличиваться. Да? То есть здесь еще особенность активности гормонов, она может быть индивидуально генетически, в том числе разная. То есть у кого-то более жирные волосы, у кого-то в меньшей степени. То есть мы подбираем по типу кожи головы шампунь, а вот уход за длиной, как раз да, за стержнем, мы подбираем по состоянию волос. По наличию, опять-таки, окрашивания в свой цвет или это обесцвечивание было. Как проводится укладка ну, феном часто, да, как проводится там, ну, тюги нежелательно, конечно, часто, да, вы, конечно, сожжете волосы. Тем более тонкие. Вот тонкие обесцвеченные волосы требуют, конечно, максимального ухода и бережного к себе отношения, чтобы у вас длина не обломалась только из-за того, что вы просто неправильно с ними обращались. Потому что на бегу нас как быстрее быстрее, но не всегда, к сожалению, может сохранить волосы.